Сегодня у нас очередной ролик Такой небольшой ролик будет Ездили мы в Москву, короче, сами видели да? За одной штукой Штука называется Источник бесперебойного питания Дело в том, что Как вы можете видеть Со стенами в котельной Творится пипец что Дело в том Что мы с энерго у нас периодически Ну бывает, короче, выключает свет Постоянно, бывает даже не говорит Когда выключает вот Просто возьмет, вырубит и все А котел-то все-таки у нас работает Мы, У нас отопление, короче, сейчас пока дровяное Газ неизвестно, когда будет у нас в Талдоме Живем в Московской области, ребята Вот, и котельная превратилась в вот такой хаос Все стены в копоти И все благодаря Мосэнерго, отключению света Потому что, когда они отключают свет, у нас отключается сразу насос а насос зависит от котла, короче. И котел нагревается и может, короче, взлететь на воздух. Ну, на воздух не слетит, короче, а трубы, короче, все по, ну, потрескается, сломается. Вот, от давления. То, что он перегревается. И купили мы, короче, в Москве источник такой, вот, называется источник бесперебойного питания. Мужчина занимается, Астана... ну, покупает вот бушные вот такие источники бесперебойного питания и переделывает их, чтобы они работали, от автомобильного аккумулятора вот ну, там не только автомобильный аккумулятор но и другие там аккумуляторы можно этот насколько у нас на 64 вроде до да, ампер часов аккумулятор вот этот мы проверяли его на 40 минут его хватает дальше мы не стали ждать потому что ну сколько можно сидеть в общем короче Сколько на этом аккумуляторе будет насос вот этот работать, я не знаю. Но 40 минут мы простояли, он работает. А в принципе 40 минут как раз достаточно, чтобы прогорели дрова, когда свет отключают. Вот, потому что когда свет отключают, нам приходится все дрова вытаскивать отсюда, чтобы не взорвался котел, короче. И тут, короче, ну, вы даже не представляете, что происходит. Тут просто копать, дым, все вот в этом, короче... Хаосе. И теперь придется нам делать Ну сейчас купили уже бесперебойник В принципе можно уже попробовать как-то отмыть стены Немножко и начать их перекрашивать Я думаю загрунтовать ну, Протереть их как возможно и загрунтовать А потом уже снова покрасить Вот Вот такие дела ребята Вот такой у нас Мусэнерго так что кому интересненько, вот такая штучка, источник бесперебойного питания, кто живет в своих домах. Мужчина тут какой-то трансформатор ставит. Я, короче, особо не разбираюсь в этом, что он там сделал. Ну, это все работает уже у нас сколько уже? Ну, после поездки в Москву все работает, все нормально. Стоит эта штучка тысячи. Кому интересно, ребята, кому интересно, я могу в этом. Ну, напишу в комментариях, где я там нашел там или еще что-то. ссылку, может, в описании поставлю. Вот такое, ребята, видео было. Всех, ребята, с Новым Годом, с наступающим Рождеством. Вот. подписывайтесь на канал, кому было интересно. Скоро будет тут вот, тоже ремонт, буду тоже снимать, как мы это все сделаем. Тут вообще красота была в котельне. Ремонт был вот, буквально 3 года назад. Тут все было, блядь, белоснежно, вот эти, блядь, все вот эта краска была. А теперь вот копать, вот видите он пальцем в виду, вот же на пальце, вот. вот такие дела, ладно, ребята, ждите следующий ролик, ролик следующий, там уже жена будет готовить, Я завтра послезавтра завтра выложу его после этого видео, а вы оставайтесь на этом канале, не переключайтесь и ждите следующих роликов.